Открытие одного из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России. В этом году мы впервые выставляемся научно-службом уровня. Институт фундаментальной медицины и биологии выпустил первых ординаторов. Я понимаю, что завтра я готов выйти на работу, как уже готовый специалист. Явление, наблюдаемое раз в 100 тысяч лет, заметили сотрудники орбитальной обсерватории Спектр РГ. Происходит разрушение звезды приливными силами, и часть звезды аккрецирует на сверхмассивную, падает на сверхмассивную черную дыру. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Дмитрий Максимюк. В Казанском федеральном университете состоялось заседание ученого совета. В выставочном комплексе Казань-Экспо состоялась церемония открытия Татарстанского нефтегазового форума. На нем побывал наш корреспондент Елизавета Никитина. Татарстанский нефтегазохимический форум – одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России. Это эффективная площадка для обмена идеями обсуждения ключевых вопросов отрасли российскими и зарубежными специалистами и научным сообществом нефтегазовой индустрии, демонстрации новейших разработок и технологий место встречи промышленного и бизнес-сообщества. В церемонии открытия принял участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Он поблагодарил участников форума за внимание к данной площадке. Принимает участие, более 150 компаний принимают участие. А будет много интересных, интересных тем, которые связаны с новыми вызовами. И я считаю, что и сама, сам форум, круглые столы, они будут полезны и интересны». Затем Рустам Миниханов вручил дипломы гран-при победителям конкурса на лучший экспонат, проект или техническое решение, который проводится среди участников Татарстанского нефтегазохимического форума. Казанский федеральный университет оказался в числе победителей конкурса за разработку программного комплекса «Геснейра-2.0» проекта на основе машинного обучения, направленного на обработку геофизических исследований нефтяных скважин. Далее гости ознакомились с выставкой, организованной на полях форума – Свои разработки технологий и образовательные программы представил научный центр мирового уровня по освоению жидких углеводородов, созданный на базе КФУ. В этом году мы впервые выставляемся в научный центр мирового уровня. Приехали наши коллеги из Москвы, из Колтеха, из Губкинского университета, из Уфы. Вот, и мы сегодня вот будем рассказывать, вот и сегодня, и завтра, и послезавтра будем показывать наши некоторые достижения. Вот здесь выставлены, я думаю, что ребята рассказали же вам такие некоторые достижения конечно их очень много все не выставишь поэтому вот сегодня просто расскажу в рамках нцму казанский университет презентовал уникальный проект цифровая вода по изучению и картированию воды как питьевой так и из нефтяных пластов цифровая вода это объекты у нас есть мы смотрим по изменению значит, состава воды как значит, распределяются запасы в нефтяном месторождении, как ведется разработка. То есть это для того, чтобы вести мониторинг добычи значит, нефтяных месторождений. Кроме того, были презентованы перспективные решения в части хранения и транспортировки газа, озвучены новые методы разведки гигантских нефтяных месторождений. Напомним, что Татарстанский нефтегазохимический форум продлится до 2 сентября. Елизавета Никитина, Фариза Универ Универньюз. Учащийся 8 класса лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета Ренат Каримов стал победителем 5 Европейской олимпиады юниоров по информатике в составе сборной России. Лицеист получил абсолютное первое место и удостоился золотой медали. Первых ординаторов выпустил Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. На их глазах разворачивалась большая история, когда отдельный факультет превратился в один из самых динамично развивающихся институтов вуза.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 Продолжение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 Диана Шеленкова, Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз. На этом все. В студии был Дмитрий Максимюк. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!